С вами Пугачева Наталья. Всем здравствуйте. Подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно. Мы сейчас с вами поговорим про предстоящий, наступающий месяц кролика. Да, доброго времени, суток по дестибальной шкале. Да, десяточки, спасибо. Значит, все нормально. Ну что, дорогие друзья, тигра мы с вами почти уже пережили совсем немножко осталось, выступает месяц кролика. Вроде бы и тоже, но не тоже, а все-таки у нас более мягкие, более теплые, более такие дипломатичные энергии наконец-то к нам приходят, приходят, приходят. Мы их ждем очень. Значит, дорогие друзья, как, с чего мы начнем? В общем-то все как обычно. А, те кто не знает свою астрологическую карту вам бы неплохо зайти на наш сайт н а, в раздел сейчас, сейчас покажу калькулятор раздел калькулятор вот, «Текс», вот калькулятор Бадзи. сейчас нам а, Ой, Роберт, спасибо, вы уже тут шутками про кролика сыпали. Я оценила. Спасибо, да. Звук, звук через смартфон прерывистый. Будет запись, и будет, как всегда, статья, где тоже будет все, в принципе, опубликовано, все, что я сегодня скажу. Лена, вот сейчас сбрасывает ссылочку. Переходите на калькулятор, и в калькуляторе. Сейчас мы очистим. Вот калькулятор бадзы, вводить свои данные, имя, пол, дату, время. Если знаете время, если вы знаете, вот ставлю плюсик, тогда оставите и город. Если не знаете русский, по русски все остальные по-английски. Если не знаете время, то и город тогда нам не нужен. Дальше распечатать. Ой, расчет, извините. Пока печатать ничего не надо, расчет. И получаете вот такую астрологическую карту что вам нужно делать вам нужно вот мы будем в основном смотреть вот эти столпы судьбы еще еще нас конечно интересует столб э, десятилетки который к вам сейчас пришел и этот столб вы э, тоже мы будем смотреть в общем то просто читайте и да? Кто не знает астрологию, просто читайте, что у вас там написано. Где янский огонь, где в, в небесных стволах у нас чистая энергия, в земных ветвях у нас э, так называемые зверьки да, то есть это земные ветви, в которых смешана энергия. Там, видите, в подвале есть несколько энергии Вы смотрите собственно говоря и слушайте о чем я говорю смотрите на свою карту и составляйте сами для себя вот такой прогноз значит мы с вами начинаем с, как я уже сказала с кролика а кролик начинается 6 марта в двадцать третьем году 2023 году несколько у нас таких будет месяцев эти месяцы называются чистой энергии мы очень любим, кстати говоря, чистую энергию. Это когда одинаковый и небесный ствол, э, и земная ветвь. Да? Почему? Ну, знаете, как бы все... Здесь даже в кролике в самом ничего, ничего не спрятано внутри. Если уж нас куда-то и будут нести, то в очень ясную и понятную сторону. То есть всегда чистая энергия, она всегда сильная, и она всегда, естественно, в какую-то одну сторону идет. Да? Так что э, вот это вот... Э, направленность вот этих божеств она дает что-то по максимуму и ну может быть конечно для кого эта энергия хороша будет давать положительное кто знает всю астрологическую карту и понимает дерево и полезно или не полезно если полезно то конечно же нам будет хорошо если дерево и не полезно для нашей карты то скорее всего нам будет усиливаться эта неполезная сторона в марте деревянный кролик будет следовать, в общем-то, годовым содействовать, следовать тому, чего уже у нас начал наш водный кролик. Хочется сразу сказать, что воевать они не станут. Кролики любят общество друг друга, любят себе подобных. Мы знаем, что они очень плодовиты. И в марте, соответственно, будет... В... Вот эта тенденция, она будет говорить о чем? О том, что у нас может быть с вами очень много, например, каких-то развлекательных мероприятий, каких-то новых продуктов, новых проектов, новых людей вокруг нас. Вот, то есть, вот, вот какие-то такие истории с нами побольше будут случаться значит из плюсов в марте будет развиваться больше командная работа общение с людьми с люди ну вам подобные то есть люди со схожими интересами будут расширяться контакты завязываться новые деловые и личные отношения люди смогут почувствовать прилив творческого энтузиазма что позволит внести изменения уже в вашу жизнь. Ну, все это, конечно, будет, если вы не ленивы, амбициозны, способны, способны фонтанировать оригинальными идеями, то сможете проявить себя, возможно, вывести свой бизнес, бизнес на, если он у вас есть, на какие-то новые творческие направления, на всеобщее обозрение из минусов тоже может быть минус у нас тоже будет будут а, здесь у нас конкуренция много кроликов ну может, но много конкуренции это всегда вызывает какой-то определенные определенные конечно же может быть не очень нам Какие-то тенденции, которые, нам очень, которые бы нам не очень нравились, да, всегда вызывает какую-то агрессивность. Это может быть и выход из каких-то уже ранее принятых договор, договоренностей, что, конечно же, не лучшим способом скажется, там, допустим, на вашей работе, на каких-то ваших межличностных отношениях, то есть на людей, на которых вы рассчитывали что-то. Что-то может как-то и не так складываться вообще март вынесет на поверхность самые главные темы, вопросы, проблемы, от которых зависит наша успешность во внешнем мире. Это триггер как бы всего года, все, что в 2023 году запрограммировано для вас лично, может произойти в этом месяце, поэтому смотрите, как он будет развиваться, вообще где-нибудь, прям так и запишите, что этот месяц такой вот, как бы разминка перед целым длинным годом. А... Вообще, вы сами можете посмотреть, что для вас... Ответить на себя, для себя на какие-то вопросы, в какой сфере жизни, например, у вас отсутствует продвижение, где вы давно и прочего застряли на одной позиции, никак не можете сдвинуться с этой точкой, под точки. Подобные вопросы могут касаться и карьеры, и отношений, и даже, не знаю, там борьбы с лишним весом или борьбы за свое здоровье. Вот. Так что честно подойдите к выбору приоритетного аспекта в жизни, который бы вы хотели изменить в марте 2023 года, самое подходящее время для приложения усилий в сторону достижения ваших целей, целей, которые давно не двигались, но вам бы хотелось их сдвинуть с мертвой точки. Хочется отметить, что чем дольше вы откладываете начало действия в этом году, тем дальше отодвинутся желаемое. Поэтому планируйте, действуйте, учитесь, если чувствуете, что вам не хватает каких-то знаний. А главное, вдохновляйтесь своей целью, тогда у вас все получится. Думайте о прекрасном, хорошем результате и двигайтесь в ту сторону. Вообще, образ месяца «Деревянный кролик» напоминает хлыст, и, ну, как мы понимаем, холост не самая приятная штука, да, это удар, которого может причинить боль. Но и это некий такой, может быть, неприятный, но стимул для того, чтобы действовать, да, для того, чтобы начинать все менять. Так что вот именно таким холостом или кнутом всегда как-то с, с орудием властных структур. Энергетика марта отразится на настроении в обществе, что может сказаться на снижении жизненного потенциала, это повлечет за собой, повышение, конечно, повышение каких-то травмоопасных конфликтных ситуаций, возможно, даже каких-то аварий. Одним из. Непревзойденных талантов кролика – это устраивать интриги и провоцировать скандал. Мы, конечно, когда мы говорим про что-то хорошее, мы говорим, что кролик – дипломат. Ну, как мы с вами понимаем, у всего есть две стороны медали, как хорошего, так и плохого. То есть э, дипломат, ну, а дипломатия без интриг никак и не будет да, проходить. Поэтому э, у нас за год «Тигра» набралось, конечно, немало тайн, которые могут быть раскрытые, которые начнут всплывать именно в этом году. Среди них могут быть а, и какие-то шпионские заговоры, и сексуальные подробности, какие-то скандальные истории. И в основном это будет, вот, ну, считается, что такими новостями будет служить женщина поэтому могут служить у нас на пустом месте могут возникнуть и наговоры и сплетни все это провоцирует конфликты агрессию раздражение ярость и вполне вероятно может закончиться даже судебными тяжбами в марте все так же сильно дерево да так же как у нас было с вами и в январе Весна, ну, это, это во-первых, это дерево, у нас еще и столб дерева. То есть это такие тенденции февраля. А февраль мы говорили, что февраль месяц гнева, злости, стресса. Ну и отголоски будут и в марте. Что не нужно делать? Не нужно затевать скандалы. Даже если у вас какие-то есть уже доказательства, все равно проявите весь какой-то свой дипломатический талант, свойственный кролику, и постарайтесь не вступать в какой-то конфликт. Вот, потому что все равно оппонент может не понять, все равно может не принять вашу... вашу информацию либо принят в достаточно искаженном виде вот и это может такой стать цепочкой неприятностей так что вообще все все интриги все шпионские игры желательно на февраль месяц отодвинуть что будет хорошего но ну, все таки хотелось бы это же энергетика цветка персика у нас кролик это цветок персика значит все таки тема романтики секса конечно же будет на слуху конечно же будет поддерживать тех людей которым это интересно так что если вы влюблены, у вас или у вас, может быть, уже устойчивые есть отношения, сложившиеся пары, то не стесняйтесь демонстрировать свое чувство, свои эмоции. Это только укрепит ваши отношения и сработает на повышение тонуса градуса в паре. А, разумеется, для людей, родившихся в день или год тигра, лошади или собаки, то есть либо вы в день... Посмотрите на свой э, знак рождения в столпе дня и в столпе года. Еще раз, тигр, лошадь и собака. Про другие не спрашиваем, но про другие сейчас не говорим, в других местах только выйти. Да? Для них, для этих людей будет это еще более актуален цветок персика, потому что для них э, кролик э, ну, это, это их личный цветок персика. Ну и, в общем-то, остальных он тоже не обделит вниманием. Отсюда появится желание показать себя в наилучшем свете, притянуть восхищенные взгляды, наслаждаться комплиментами, почувствовать бабочки в животе, желание влюбиться. И, в общем-то, все это возможно. А вот те, у кого в дне или по году рождения стоит земная ветвь крысы, тем обязательно надо больше передвигаться, посещать возможные мероприятия, потому что кролик для них это еще символическая звезда Красного Феникса. То есть одинокие могут завести романтические знакомства, остальные расширить круг своего общения. Но мы помним, что нужно быть очень внимательным, потому что кролик с крысы у нас дают наказание не любви. Это не значит, что вас не будет любить, но это значит, что. Это всегда с какой-то червоточинкой, что-то всегда в этих отношениях есть. Поэтому всецело доверять новым знакомым, которые вдруг нашлись у вас в этом месяце, может быть, не стоит. Надо к ним присматриваться. Но тем не менее, если вы в поиске, то в марте не стесняйтесь знакомиться, ходить на свидание, вести активный образ жизни. Кролик всегда рад помочь в построении романтических отношений то есть это все равно все будет идти в плюс плюсы будут у этого. минусы как я уже сказала надо все таки держать ушки на макушке потому что ждать от того что созданные вот в марте какие-то любовные отношения будут долгосрочными ну не стоит это, смотрите это общий прогноз Всегда есть прогноз на человека, всегда есть личные гороскопы. Поэтому, если вы в поиске, вы как бы в голове должны иметь, конечно, в виду вот эту информацию, но тем не менее, все равно стараться заводить эти знакомые, и вполне возможно, что ваш личный гороскопы перетянет, и у вас могут сложиться достаточно хорошие отношения что еще может быть противостояние конфликта в семье человек может как-то резко почувствовать себя ненужным одиноким так что побольше проводите времени вместе проявляйте чувства также изменения в личной жизни могут произойти у тех у кого в дне стоит коза собака тигр, лошадь кролик петух или свинья в дне да? если в вашей карте присутствует вообще дубликат если в вашей карте вообще присутствует э, дубликат месяца то есть у вас прям есть этот самый деревянный кролик вот точно так же как по месяцу да, э, то также стоит обратить внимание на сферу этого столпа э, то есть там тоже, возможно, перемены. Мы говорим, что это дубликат. Всегда спрашивают, а что будет? Друзья, не спрашивайте меня, Бога ради, я не знаю, что будет. Для того, что это всегда что-то будет, но что неизвестно. Для этого нужен достаточно полный анализ карты. И вот этот вот завал, ну, я понимаю, что кто-то там один пишет, например, в соцсетях. У меня там водяной кролик, и вот там пришел еще кролик, и все подхватывают, и мне начинают писать, что у них столпе дня Как будто бы от этого что-то изменится в моем представлении а, в их карте. Но вот жанр, конечно, соцсети, он заставляет что-то отвечать, и я вам так пытаюсь все время что-то отвечать. Но, честно, сразу вам сразу говорю, что это такая история больше пальцев не небо, потому что не видя карту, не анализируя, сказать нельзя. Поэтому мы вас все время приглашаем. Дорогие друзья, приходите к нам учиться, учитесь разбираться в своей астрологической карте, узнавайте что-то новое. И про дубликаты у нас был очень интересный мастер-класс, потому что дубликаты не бывает что-то, вот на что можно ответить просто вот так вот сказать. Ну, если у вас дубликат, у вас родится ребенок. Так не бывает. Это нужно брать и просто брать и анализировать весь абсолютно всю карту и эти дубликаты. Очень сложная очень важная тема. Дубликаты всегда говорят о каких-то изменениях. Китайцев, если вы спросите китайских мастеров, они всегда вам скажут, что это чему то плохому. Но, как показывает практика, нет, не всегда это плохому. То есть я отвечаю проще: если для вас этот столб в карте хороший. Он, допустим, вас поддерживает, дает вам корень, дает вам опору, то, то, там, деньги дает, да все что угодно, но он полезен в вашей карте. Тогда у вас еще приходит дубликат. Хорошее дубликат хорошего. Отлично. Если у вас что-то плохое зарыто в этом столпе, приходит дубликат, ну, как бы, а что ждать хорошего? Понятно, что будут какие-то сложности. Так что у кого дубликат, обратите на это внимание значит возвращаясь к звезде рома к нашим к звезде романтики и можно активировать а, вот, я тут даже тут не написала. для активации романтики поставьте вазу живыми цветами на юго-восток 1 это месячный тайси и тем самым вы активируете собственную неотразимость но как это всегда бывает нам за цветочками нужно очень хорошо наблюдать да? вовремя не, не, не, менять воду э, убирать там какие-то подвявшие листочки и так далее да? вот э, значит э, где взять шаблон 24 горы когда вы заходите к нам на сайт для всех говорю э, вы к нам зайдете на сайт очистить. Так, вот зайдите в раздел расчеты в расчетах а, нажимаете у вас там вы, выскакивают такие плиточки и там в конце будет шаблон 24 горы там есть видео можно скачать ша, там шаблон там есть видео где все в общем то рассказано как найти нужный сектор вам дома а, так вот значит ну, как бы нельзя сказать, что мы теперь всю эту энерги энергию Марта сведем в, в романтическое русло. А, мы помним, что кролик у нас нет, даже есть такая пословица, да, нет страшнее зверя, чем кролик. Потому, почему? Он, конечно, слабенький, он, конечно, маленький, он, конечно, ни с, ни с кем не станет тягаться силой в этом, в общем-то, его сила. То есть он не будет идти на пролом мышцами, пытаться решить конфликты. А помните, мы говорили интригами. То есть это интригант, это коварный разоблачитель. вот Но, С другой стороны, и творческий энтузиаст в нем, конечно, это творчество в кролике плещ. Так что придумайте себе творческое занятие, которое сделают. Наш всеми нами долгожданную весну интересной. Создайте себе чек лист дел, который вдохновляет вас, которые зарядят вас энергией. И вам захочется заняться э, какими-то делами, которые вы, возможно, давно откладывали. Вот время, собственно говоря, пришло. Кстати, в этом году всеми любимый праздник 8 марта, чтобы у нас с вами не происходило. А все-таки международный женский день с детства мы привыкли отмечать, поздравлять мам, поздравлять любимых, любимых и ждать от любимых своих поздравлений. Поэтому а, у нас будет очень хороший день 8 марта. А, он хороший и астрологический со всех со всех сторон так что вы обязательно проведите его а, вместе с любимым загадайте какой-нибудь начните какое-нибудь любимое дело загадайте любимое желание мужчины пусть их исполняют ну так чтобы это вообще конечно возможно было а, это прекрасный день для Какого-нибудь бранча, ланча совместного всей семьи или с подругами, или вечеринки, или совместные мероприятия. В общем, для прекрасного радостного настроения. Так что, несмотря на то, что это, по-моему, будет среда, и нам не дают кучу выходных, как обычно, но мы уж привыкли, все равно обязательно сходите хотя бы в кафе или в театр, встретитесь с друзьями, что-нибудь запланируйте, э -э, сходите с любимым на прогулку. М -м -м, так что м -м -м, вот отнеситесь э -э к, к весне. Ну, как мы, в общем, каждый год и делаем отнеситесь к 8 марта как к началу весны, которую мы все время все время ждем. И, знаете, если перефразировать когда-то сказанное ремарком «В полночь вселенная пахнет звездами», то можно сделать просто даже девиз праздника и «Март пахнет мимозой, а каждая женщина становится немножко Маргаритой». Можно вот вот как раз с этим девизом, с этим посылом в голове и, собственно говоря, отправляться, отдыхать, гулять, встречаться своими друзьями. Конечно, что скрывается за этими словами, что себе представить, как себя, как себя чувствовать, конечно же вы все это решаете сами. Вот, но главное не закрываете не закрывайтесь в этот день от мира. Потому что, если даже вам никто не подарит букет, подарите его сами себе, пройдитесь по парку, подышите свежим воздухом, вдохните ароматы и сны, зарядитесь позитивом. И, кто знает, может быть, и тот самый мастер с вами встретится. Не забывайте, что кролик для годовой воды это благородный человек. Не обязательно, так что он обязательно э, поддержит вас, посодействует тому, чтобы этот день принес не только подарки и поздравления, но и весеннее настроение. Особенно вним, особое внимание э, нам нужно, конечно, э, нужно обратить внимание людям, у кого в карте Батзы присутствует земная ветвь петуха. Мы с вами понимаем, что у нас собирается слишком много кроликов. Да? Особенно, особенно, если вот многие сейчас в соцсетях пишут, у меня есть кролик уже в карте, а тут еще и год кролика, а тут еще и месяц кролика. Конечно же, вашему петуху будет плохо. Самое страшное подзы это так называемое китайское правило, три наказывают одного. И мы не любим когда у нас вот такая бандитская группировка собирается, когда у нас собираются по три земные ветви, потому что, как правило, они от той земной ветви, с которой они воюют, не оставляют ничего. Поэтому, если у вас есть петух, посмотрите, за какую сферу жизни он отвечает, то есть к чему относится в вашей карте Бадзи, вообще инский металл, и э, здесь нужно понимать, что эта э, сторона э, вот инского металла будет очень под сильным контролем, давлением. То, и, то есть это может быть зашквал каких-то эмоций в той сфере, э, вот за которую металл отвечает. То есть это могут, может быть и хаос, и непредвиденные изменения. Просто посмотрите, за что отвечает инский металл у вас. А ну если у вас уже есть этот конфликт конечно же вам как никому другому нужно себя побольше держать в руках не задираться не создавать конфликтные ситуации никого не осуждать быть стараться быть на нейтральной волне весь месяц особенно если столб вашей карте не просто петух а металлический петух или земляной петух то есть либо земля либо металл сидит над петухом над петухом то для вас вообще не нужно принимать никаких поспешных решений вполне вероятно что они будут приняты до эмоций лучше лучше все как следует обдумать и отложить окончательное решение до лучших времен ну как бы не до этого месяца. мне очень многие пишут вот у меня тут кролик тут кролик тут кролик тут петух мне там нужна операция или еще что-то. Ну, если это, конечно, не срочное, и жизнь ваша от этого не зависит, ну как бы. Но если есть возможность отложить все, что все что очень такое важное, лучше бы отложить, конечно. Вот, конечно, это не говорит о том, что нужно сесть и ждать негатива. Ни в коем случае столкновение с приходящими энергиями всегда несет перемены. Но мы же знаем, что пирамиды это не всегда плохо, это изменение сложившейся ситуации. Если она давным-давно себя уже изжила, то столкновение, подобно свежему ветру, способна э, как-то открыть новые горизонты для вас, да? может быть, да, оно вытолкнет, может быть, болезненно будет, что оно будет выталкивать что-то из вашей карты, но на это… На это место обязательно придет что-то новое. Мы уже говорили о том, что в 2023 году март – это самое подходящее время для начала изменений в той сфере жизни, в которой вы уже давно ждете каких-то изменений, а там какая-то стагнация, ничего не происходит, тогда вот, вот и начинаете с этого марта все менять. Для петухов, особенно для тех, у кого есть в карте кролик, и петух это э, вот уже есть кролик и петух да это особенно конечно важно то есть э, сопоставляйте свои цели с приходящими энергиями и думайте действовать не действовать подождать вам еще немножко вот все зависит от количества кроликов но если у вас уже есть столкновение то лучше конечно там ну как-то сильно еще не усложнять ситуацию то есть ситуация может выйти из-под контроля. В какой сфере вас ожидают перемены, вы можете посмотреть относительно того столпа, где находится у вас петук. Если годовой стоп, то это может быть, ну, мы больше всего боимся, конечно, когда погоду, потому что это изменения в здоровье могут быть. Да? Это могут быть перемены во внешнем окружении, в социуме, могут быть даже в таком ну, далеком социуме. Если месячный, то с родителями, друзьями могут происходить какие-то перемены. Если дневной, то это коснется, связано с домом или с браком с вашим. А если в часе у вас стоит петух с детьми, с карьерой, с подчиненными это может касаться. Также можете пересмотреть какие-то свои жизненные планы, свои стратегии поведения значит особенно обратите внимание все обратите внимание на 16 28 марта прям выделить эти дни вот в этот момент нужно прям включить тумблер дополнительное спокойствие функцию себе еще одну подключить то есть старайтесь в эти дни поменьше активности проявлять если есть возможность вообще остаться дома оставайтесь решайте вопросы по телефону по интернету без надобности не садитесь за руль не тем более в какие-то там ночные поездки лучше не ехать не надо заводиться по любому поводу. Что-то вас раздражает, что-то вас бесит. Посчитайте на 10. Вот. Сделайте массаж пальчиков, выдохните. Столкновение кролика и петуха – это самое серьезное, самое эмоциональное и сильно выматывающее взаимодействие. Самое плохое вообще у нас. Во всех столкновениях есть какие-то плюсы. Во всех столкновениях. Вот самый, ну... ]linked. Самые нелюбимые нами столкновения это э, иньская вода иньского огня, потому что там огонь не выживает. вот И мы еще, ну, ну может, не еще хуже, но вот еще столкновение кролика и петуха. Тоже такое прям. Все остальные столкновения, они, те же земляные столкновения, даты повторить 16 и 28 марта то есть дни сильных столкновений как защититься от столкновений я вам давала вы можете найти статью в новогодний блок новогодний блокнот третий выпуск у нас был в разделе статьи опять же на наш сайт Сейчас покажу когда вы заходите на наш сайт вот здесь есть статьи до да, главный свежей статьи, все статьи там. Так что там можете почитать, побольше давалось рекомендаций. В этот раз я вам дала рекомендацию взять себе талисман собаки. Сразу меня завалили те, у кого есть драконы, можно им ставить или не можно. Значит. Ну, давайте сейчас разберемся, потом про драконов скажу. Сразу хочу сказать, что в марте мы ставим талисман на месяц. Мы никуда не уводим кролика, мы ничего не делаем с картой, мы не корректируем карту. То есть собака в вашу карту не заходит. Поэтому для драконов ничего страшного за месяц не произойдет. Ну, единственное, рекомендую собаку не ставить в сектор дракона. Вот это однозначно. То есть я вам вообще предлагаю просто взять собачку, и поставить ее куда хотите можете конечно высчитать у нас был бесплатный мастер-класс который вы можете на нашем youtube канале найти называется талисман 2023 года я там рассказывал когда вот эта куча кроликов и кролики нам ужасно не полезны посмотрите там есть все рекомендации у нас там был платные бесплатные но даже на бесплатном там есть все рекомендации которые если вам срочно этого кролика надо выводить как его вывести да, из своей карты? карта вот но здесь я вам предлагаю не не делать ни какие-то это вот как раз фэнши плюс бадзи кстати сейчас пользуюсь случаем маленькой рекламной паузы секундная буквально на следующей неделе в понедельник э, и повторение будет в пятницу я вас приглашаю на мой открытый вебинар фэнши плюс бадзи то есть вот Коррекция карты, про что я сейчас вам начала говорить, это мы как раз проходим в курсе фэншуй плюс бадзи. Приходите. Э, я, конечно, там тоже буду приглашать на платные. Ну, как бы платный у нас уже все, кто-то хотел, мне кажется, уже все там у нас уже да, платные, в этом платном курсе. Но приходите все равно, послушайте. Узнаете, для того, чтобы фэншуй плюс бадзи прийти на курс платный, там нужно знать и фэншуй бадзи. То есть это курс не для новичков. Но вы хотя бы узнаете, как и что, как это работает, о чем идет речь. Покажу вам там интересные примерчики. Вот. Здесь как раз, это нет, здесь нету техники по фэншуй плюс бадзы. Мы ничего не корректируем, мы ничего не вносим ни к дракону, ничего. Мы просто берем собачку, ставим эту собачку на видное место, где у вас взгляд за нее цепляется почаще. И э, считаем, что вот, ну, такой некий защитник э, дома, да. Для драконов, которые боятся эту собачку и считают, что если у них есть дракон, что-то случится. Есть два варианта. Первое, вы берете собачку и высчитываете сектор кролика и ставите там, Ну, в общем, вообще можете хоть когда там, в час кролика, например, он не очень удобный, но можно поставить в час кролика утренний час. Можете поставить в день кролика. В сектор кролика берете собачку и ставите в сектор кролика. Это для, для тех, у кого дракона. Но в принципе, если вы просто ее поставите на кухонный стол, ничего с вами не случится за месяц. Так что можете эту собачку взять как хранителя, защитника дома. Хотите, поставьте его в сектор кролика, чтобы он только с кроликом, эта собачка дружила. Хотите, просто его оставьте. Не заморачивайтесь, не те, у кого там прям драконы, и они прям переживают. Два, есть, говорю, два варианта. Первый вариант, ставьте в кролика. Второй вариант, ставьте куда угодно, но только не в сектор дракона. Третий вариант, не ставьте никуда, потому что психосоматика, оно такое дело, что, знаете, если вам что-то в голову попало, то потом все, что с вами случится, вы будете считать, что вам эта собачка принесла поэтому, если у вас есть какие-то там сложности с этим ну, сложности у нас как какие бывают я все время учу все, что мы изучаем, пробовать на себе поэтому, если у вас был такой негативный опыт, да я вас к этому не подталкиваю я на всякий случай отвечаю, потому что соцсети мне просто заварено, мы там тоже прогнозы выставляем и там просто все эти соцсети завалены мне этими драконами, счастливыми обладателями драконов что с этим делать? Ничего не делать. То есть я вам предлагаю просто собачку для гармонизации баланса иньян, ян такой гармонизации в доме. А можно живую завести. Можно, но я вам про месяц говорю, вы главное через месяц, его не выбрасываете, ладно? Вот, а так-то да. А если собака земляное наказание доставит, можно ставить. Возьмите, поставьте в кролика, если не хотите, у вас есть личный, внутренний, предупреждение, ничего не делайте. Хотите, поставьте в кролика. Вот. А если на кухне северо запад есть пятерка, то как быть? Друзья, Причем здесь ваша пятерка? Ну, при чем здесь ваша пятерка? Собака же не живая, вы же ее в клетку не ставите в пятерку, чтобы там она лаяла, активировала пятерку, да еще и сама сдохла через месяц. Да? Нет же такого. Мы ставим маленький талисман. Хоть куда можете поставить? Ну, зачем, зачем вам кухонный стол? Ну, не ставьте его в пятерку. Поставьте себе э, на тумбочку, вы просыпаетесь, смотрите на собаку. Вы засыпаете, вы видите собаку. Прекрасно, прекрасно. На рабочий стол. У телевизора, где вы там больше бываете, там в каком-то своем там, Пожалуйста, да. А, я подню кролику по месяцу петух, какую фигурку из животного можно поставить для гармонизации. Собаку, собаку, вот мы сейчас про это же как раз и говорим. Нам нужна собака, ставьте свою собаку в сектор кролика, чтобы немножечко его отвлечь. Дальше давайте идем. Тем, кто родился в апреле, в месяц дракона, в Марсе самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора, ведь для них земная ветка кролика – это символическая звезда, небесный доктор, и, значит, вам обязательно поставят правильный диагноз и правильное лечение. А, какие энергии? Мы сейчас поговорим с вами про каждого господина дня. Значит, я напоминаю, что за мной еще будет Татьяна по фэн-шуй, вам по как раз летящим звездам говорит на следующий месяц. Значит, у нас по энергиям ничего не поменялось. Как у нас было в прошлом месяце, для кого что приходит, так у нас в этом месяце все и остается. Да? Можно с собой сумочки носить? Ну, можно, конечно. Можно заставку на телефон собаку? Отлично. Заставка собака. На сумочке в сумочку собаку, на брелочек собаку. А, собаку можно, именно а, ну, надо именно видеть или в шкаф поставить и, и собаку. Ну, в шкаф вы можете поставить, но она работать не будет. Нам нужна а, энергия. Энергия там, где мы чаще бываем, где мы ходим, где мы что-то видим. Даже фэн-шуй, да, есть, э, что мы убираем? У нас даже есть такое правило фэн -шуй. Мы не видим, значит, не работает. То есть, когда у нас там есть какой-то шар, ну, грубо говоря, да, а мы решили взять и заложить это окно, все равно оно нам, у нас четыре окна в комнате, нам это окно вот как раз и не нужно было. И эта ша там есть, но она на нас не действует, мы его не видим. <coughs> То есть, а, а, ну, вот очень часто многие школы дают вот такие простые решения. У вас что-то плохое, давайте там закрасьте, замажьте, построите стенку, отградитесь и на вас это действовать не будет. То есть вот таким образом. Вот, поэтому, поэтому э, собаку поставить в шкаф можно, но это будет бесполезно. А если живешь человеком, у которого в году собака тоже защитник, ну, считать пусть он тогда и отводит виду ну, это символический фэн-шуй а, а когда мы говорим про человека с другой карты это уровень астрологии а, Астрология на каких то уровнях работает лучше на каких-то хуже но мы говорим про символический фэн-шуй вот, поставить собачку это символ... Слушайте, я же вас не заставляю покупать эту собаку, возьмите детскую игрушку собачку возьмите вот кто-то правильно точно сказал: возьмите изображение, возьмите, распечатайте бесплатно он себе любую собаку, которая вам нравится. Распечатайте и повесьте себе на стену, чтобы главное ее видеть, чтобы она активировала. Легко. Итак, значит, друзья, здесь ваши господины дня, а здесь мы смотрим, значит, что они, собственно говоря, нам приносят. Да? И давайте сейчас поговорим то, что Татьяна, вы наверное, вам еще и Татьяну надо будет прослушать. Итак, сейчас. Такой небольшой прогноз для людей, у которых господин дня, то есть у них в столпе дня стоит инское или янское дерево. В марте они имеют, так же, как и в феврале, сильнейшую поддержку. То есть либо у них друзья, либо грабители богатства, все так же. Полезно проявлять дружелюбие, действовать открыто, конечно, исключать токсичные связи, это всегда полезно, и в этом месте тоже. Не зацикливаться на себе, и считать себя правым всегда и во всем, делиться с миром своими открытиями, продвигаться вперед, но при этом не ущемлять интересы других и радоваться обычному общению слабое дерево второй месяц у нас на коне чем слабее карта тем ну как получше считается в, в эти моменты для вас потому что люди с такими картами хотят многое и могут все они собраны устремленные упрямые видят цель и идут к ней вот тут нужно подумать и не взять ли вам какую-то краткосрочную передышку на восстановление сил. Потому что в марте продолжится достаточно сильная конкуренция, как я уже говорила, для деревьев это будет ну, как бы она вообще самая что, знаю, Есть сильные деревья. Не все у нас любят конкуренцию, янские вообще не любят. А, ну, вообще, конкуренция, конечно, не всегда плохо. Это возможность показать свои способности, обойти соперника, выиграть приз. Плохо то, что любое соперничество может провоцировать недовольство и конфликты. Не стоит в марте навязывать свое мнение. Помните, что залог успеха в поиске компромисса. Даже не неважно, с кем вы не можете найти общего языка, с близкими людьми или с коллегами, взаимопонимание легче всего достигается на фоне общих интересов. Для янского и для инского дерева, сейчас янское и инское дерево у нас меняется местами, и уже инские деревья и наши да, люди с господином яинское дерево могут получить незапланированный доход в этом месяце, так как для них кролик – это символическая звезда вознаграждение десяти небесных стволов, очень денежная звезда. А для янского дерева кролик овечий нож, то есть могут быть травмы. Значит, не стоит думать, что всегда прав, и отставить свою точку зрения. Подобное проведение может привести не просто к потере дружеских контактов, ну и к травмам. Разрешите окружающим иметь собственное мнение, и поверьте, в марте оно будет очень продуктивным. Стоит прислушиваться, и вы найдете для себя много чего интересного. Более того, март и для янского, и для инского дерева будет наполнен встречами, Весенним настроением, романтиком, э, романтикой они могут познакомиться с новыми людьми, которые сумеют принести в жизнь свежие идеи, яркие и незабываемые события и любовь. Но сильнейшая э, конкуренция все так же даст о себе знать. Возможные неудачные какие-то вложения, импульсивные покупки, вероятность стать жертвой мошенников – все это может ударить по карману. Не берите кредиты в марте, не вступайте в финансовые отношения с малознакомыми людьми и вы тем самым пострахуете себя от неприятностей. Для людей иньского и янского огня март также, как и февраль оказывает очень серьезную поддержку. Если карта слабая, то в это время, время можно завершить дела, требующие от вас Твердости и решимости. Март – это период получения новых знаний. В общении с окружающим появится возможность проявить свои знания и блеснуть обаянием. В марте Ибин и Дин получат уверенность, заручившись поддержкой своих старших родственников или наставников. Это время, когда даже стены помогают. Проявится любознательность, стремление к образованию, соблюдение традиций. Если вы запланировали кардинальные перемены своей жизни, например, поменять работу, круг общения, найти, найти какие-то доходы дополнительные, да, организовать свою личную жизнь, то у вас, дорогие друзья, все это может получиться. Основное правило, которое следует придерживаться и Бину, и Дину в марте, несколько притушить свои амбиции. Не считать себя правным всегда и во всем. Уверенность – это хорошо, но все должно быть в веру. В марте Ибину и Дину необходимо заниматься собственным телом, внести в ежедневный распорядок утреннюю гимнастику или поход в бассейн. Вместе с этим вы можете проявлять интерес к духовным практикам, метафизике, религии. Март – тоже романтический месяц когда хочется не только проявлять себя в социуме, но и почувствовать нежность, любовь, заботу. Не сидите дома, если вы одиноки. Обязательно ищите себе пару. Ну, в общем-то, своей фишкой сделайте, сделайте какие-нибудь, я не знаю, возможность блеснуть. Чем хотите. Можете интеллектом, можете, можете новым нарядом, можете новой прической. Главное, главное, светиться. У бинов, у янского огня может вспыхнуть внезапная влюбленность. Они будут очар... очаровательные, общительные, очень сексуальные. Приходит звезда романтики и будет, конечно же, вас подталкивать к этой самой романтике. Для людей Инской и Янской земли. Март, так же как и февраль, будет представлять власть. Когда от времени приходит энергия власти, то появляется желание проявлять лидерские и управленческие качества, рациональный и методичный подход к делам. На передний план выйдут вопросы, связанные со статусом, репутацией, лидерством, профессиональной занятостью и карьерой. Будет больше контактов с руководством или административными органами, а также, возможны дела, связанные с азартом, виском, драйвом. Может проявиться склонность к напористости. Возможно, закулисные интриги или судебные иски разного рода. Претензии со стороны других людей. С одной стороны, это могут быть изменения в работе, в карьере, а с другой стороны, есть вероятность того, что для Янского и для Инской земли будут всплывать старые ошибки, за которые придется отвечать и вызвать, может быть, даже неудовольствие а не, не, начальника или мужа. Также в феврале необходимо подключать в свою жизнь ресурсы общаться, то есть обращаться за поддержкой к наставникам, более, может быть старшим, более, может быть более опытным, может быть профессиональным консультантом. В любом случае приход власти в периоде в открытых небесных словах говорит о том, что пришло время ответственных решений. Ну, у женщин земли инской, янской могут происходить события, в которых главным действующим лицом будет ее муж. Одинокие смогут встретить своего избранника. Мужчины станут больше внимания уделять детям. Для людей металла инского или янского подвечаю потом на, на ваши вопросы. А если в карте петух и собака? Собака защищает? Да. Угу. Сектор кролика это где? Это Восток, овечья нож это и про кесеревое сечение. Да, она если вам рожать, то может быть про кесерово сечение, да. А, сектор кролика это Восток. Кролик у нас Восток. Прям просто вот восточный восток. <laughs> да. Вот, ну, вы как бы, Анна, не переживайте. Здесь еще сечение у нас очень сильно карты обусловлено астрологической. Если у вас в астрологической карте, карте нет этого овечьего ножа, который стоит где-нибудь там, к детям поближе, да, к столпу детскому, в часть, например, если нету, то вы можете ничего у вас не будет. Потому что, ну, это общий прогноз, а есть еще карта ваша личная. Ну, что у нас всем теперь, все э, в марте, все со знаком дерева пойдут через кисевое сечение? Ну, нет же, так что не переживайте, не факт, что у вас это обязательно должно быть. Для людей янского и металла марс, марс, Март продолжает эстафету начатое в феврале. По поводу увеличения финансовой активности. Все так же могут открываться новые возможности для улучшения материального состояния, увеличения доходов. Кто-то захочет погрузиться в работу, потому что при проявленные деньги – это всегда увеличение работы. но не всегда, к сожалению, увеличение самих денег, но увеличение работы – да. Но мы ждем, как следствие, всегда увеличения денег. Значит, этот месяц э, Г. И Синь э, больше мыслей и забот, э, так или иначе, связано с деньгами. Можно будет э, э, возможно, будет больше работы, которая принесет больше денег, но также могут быть незапла незапланированные траты, всплывшие долги. Возможно, неожиданные поступления, выигрыши лотерею, подарок, внезапная. Ну, внезапная плановая премия. Месяц предполагает, как я уже сказала, больше финансовой активности, могут открыться новые возможности для улучшения материального состояния и увеличения доходов. С другой стороны, ИГН и СИ необходимо четко соизмерять свои возможности, не проецировать их и там, не впадать в скупость, не совершать импульсивных покупок. Могут быть незапланированные траты и какие-то всплывающие долги. В марте могут столкнуться с необходимостью решать вопросы, связанные с совместным капиталом или наследством. Благодаря идеям ГЭН может увеличивать прибыль. Велика вероятность, что появятся проблемы с кредитами или долгами. У Генов могут прибавиться повседневные какие-то расходы на работе деньги могут задерживать могут уменьшить премию генам обязательно проверять все бумаги которые подписывают подписывайте читайте все мелким все что мелким шрифтом написано не вестись ни на какие привлекательные условия займов, не вступать в финансовые отношения с сомнительными личностями, следить, следить за своими тратами. В противном случае может произойти серьезный такой урон какому-то материальному благостоянию генов. Синим напротив в марте нужно подписывать партнерские соглашения, обсуждать важные планы, какие-то новые устанавливать какие-то новые деловые отношения, личные связи. У Синий может изменить материальное положение, например, появится дополнительный источник дохода. У мужчин в марте ожидается весьма бурная личная жизнь. На волне удачи Ген способен влюбиться и строить планы на будущее. Мужчина синей также, в общем, не грозит скучать в одиночестве. Тоже будет все хорошо. Для людей инской и янской воды, Рен и Квей, в марте также сильные энергии самовыражения, которые, естественно, начались в феврале. В марте также захочется действовать, захочется что-то делать, рассказывать, показываться, делиться информацией, приносить в свою жизнь что-то новое. Возникает желань, желание ярче проявить свою индивидуальность производить хорошее впечатление на других людей, проявлять свои ораторские способности. К тому же двойной э, благородный обязательно поможет во всех начинаниях. Нужно только обращаться за помощью и не ждать у моря похода. Рен и Квей явно захочется проявить себя, захочется активно действовать и быть все время на виду. Могут возникнуть идеи, как увеличить свой доход, что обязательно приведет к улучшению материального положения. Вполне вероятно, что появится желание как-то кардинально поменять, что-то кардинально поменять в собственной жизни. Это может быть желание обновить гардероб, может быть смена работы. Это период, когда кажется, что все преграды снесены, может проявить, проявиться революционный настрой, и вы почувствуете силу изменить мир здесь и сейчас. Не старайтесь гасить себе бунтарские чувства, иначе не заметите, как окажетесь втянутыми в споры и в ссоры. Избегайте необдуманных и обиденных высказываний в адрес других людей. Особенно это важно для женщин которые своими действиями могут поставить под удар отношения дорогие женщины воды обратите на это внимание старайтесь быть мягче следите за своими эмоциями с одной стороны месяц говорит о необходимости самосовершенствования с другой проверяет вас провоцирует на безделье в этом месяце вы можете заметьте за собой необычайную склонность к наслаждению, вкусные идея к развлечениям урена в профессиональной жизни вероятные изменения будет много работы надо не будет давать а настраивается на диалог с руководством для Квев, ну здесь квейв главное не поправиться потому что слишком много самовыражения может потянуть на всевозможные излишества э, и наслаждения. Ну что, у нас с вами осталась денежная звезда, согревание денежной звезды, которое я для вас даю каждый месяц. В этом э, правила простые. Мы берем таблетку, свечку-таблетку или любую другую свечечку, ставим в нужный сектор, в нужное время, в нужное место. Э, куда? в марте это северо-запад северо-запад 2 северо-запад 3 когда лучшее время вот 7 марта вы здесь видите часы все это вы можете сейчас делать скриншот делать фотографии или все это можете потом найти у нас на сайте в разделе статьи ну или прямо на главной странице будет сейчас висеть вот. также хочу вам напомнить что я не успеваю рассказывать про даты мы публикуем, да, сейчас раньше я пыталась про это рассказывать, но это уходило массу абсолютно времени, все равно даты визуально все, ты не запомнишь, не сделаешь. Все выбор дарт на следующий месяц, плохие, хорошие, что в какой день делать можно, это все тоже будет в статье на нашем сайте. Обращаю ваше внимание на это. Время, то есть 7 марта прекрасный день, в какое время начинать, вот, пожалуйста. Сектор Северо-Запад сказала: 2-3: люди, которые рождены в год лошади, они не делают и в час лошади начинать не надо. Можно свечи сжечь годовой э, пятерки на северо-западе. О, хороший вопрос! Сейчас, как раз Татьяна у нас с вами выйдет, про летящие звезды разговаривать. Если вы с ней поговорите, она очень хорошо на эти вопросы отвечает. А, ну вообще у нас сама по себе пятерка что не любит она у нас не любит стука она у нас не любит никакой активности ну вот в этот раз у нас попала вот сейчас как раз татьяна у нас выйдет мы ее призовем и спросим насколько у нас будет хорошо или нехорошо нам сжечь в этом секторе значит а -а также у нас 15 марта, ну, тогда тигру нельзя, и вот эти часы нам нельзя будет, да, час тигры и час, час тигра и час обезьяны. Дальше, 19 марта опять нельзя будет для лошади, здесь, кроме часа лошади, еще не рекомендуется час дракона. Вообще у нас очень много здесь, 25 марта у нас Крысам нельзя будет, 31 марта лошадян, и у нас еще есть 4 апреля, там нельзя будет собака. То есть выбрать вы себе можете. Как всегда, напоминаю, что у нас опять в том же разделе расчеты есть калькулятор солнечных двух двухчасовок. И я люблю не просто брать там час крысы, если он мне там нужен, да, не просто в час крысы начинать, а я беру по Москве. То есть я беру, ввожу свой регион и смотрю, со скольки до скольки в нашем регионе у нас, собственно говоря, начинается это двухчасовка. Ну, это, в общем-то, все, что я вам хотела рассказать. Татьяна, я тебя приглашаю. У нас тут есть прекрасный вопрос с пятеркой. Таня, ты у нас здесь или не здесь? Откликнись, Таня Свернова. Да. Привет, Здравствуйте. Таня. Здравствуйте. Да, Таня, мы прямо с вопроса начинаем. Значит, насколько нам в связи с тем, что «Летящие звезды» – это твоя тема? Вот как раз спрашивают. Мы тут собрались звезду греть, многие греют ее каждый месяц. И, естественно, вопрос про годовую пятерку. У меня-то есть ответ, но вот хотелось бы твой услышать ответ про северо-запад. Ну, конечно, в северо-западном секторе, в пятерке, мы активации не делаем. Да, есть, и понятно, жечь мы тоже не будем. Жечь, наверное, тоже не стоит. Но, опять же, ну, нужно иметь в виду, что у вас этот северо-западный сектор, он может быть э, как бы без пятерки оказаться. Вот, поэтому э, есть нюансы по распределению звезд, поэтому вот мы всегда с этим вопросом сталкиваемся, да, и здесь нужно, конечно, вот понимать, как звезды растеляются в квартире. Поэтому иногда можно, иногда нельзя, но если мы не знаем, как растелять звезды, то лучше прям брать и не делать пятерки на северо-западе ничего. Вот, спасибо. Хорошо, что мы к тебе обратились за этим советом. Mm -hmm. И спасибо большое Елены Максимовой, что она, да, она подняла эту тему. Mm -hmm. а, а то, понимаете, в, вообще в китайской метафизике очень много технологий, и эти технологии, они выщитываются без расчета других расчета других да, да. поэтому здесь уже да здесь уже каждый должен сам для себя решать значит здесь уже вот спрашивают про если родился в день лошади ты можно проводить можно здесь только говорится для тех кто родился в год а в день можно угу. прочитайте пожалуйста еще раз даты пока там Таня готовится 7 число 15, 19, 25, 31 и 4 апреля. Все это у нас есть на сайте в статье. Таня, рад тебя видеть, передаю тебе эстафету. Давай видишь, у нас пролетящие звезды всегда тоже интересные. Друзья, напоминаю, что открытый вебинар в понедельник жду в 19.00, кто не успеет, будет еще в пятницу повторение днем, в 19.00 по фэн-шуй плюс бацзы, приходите, узнаете, что же это такое, как мы корректируем карты с помощью талисманов, ну и не только талисманов. Так что я с вами до понедельника прощаюсь, до свидания.